На телеканале УТР Студиана Чегусова. Добрый вечер. Президент внес в парламент законопроект о ратификации договора о зоне свободной торговли. Еще в прошлом году, в октябре, восемь стран СНГ в Санкт-Петербурге договорились о ее создании. Правда, в марте 2012-го лидер партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации соглашения, потому что у Украины есть ряд замечаний относительно неравенства условий. Новая инвестиционная политика для Украины. Именно это, по мнению правительства, поможет ускорить рост экономики до 5-6% ВВП. По словам премьер-министра Николая Азарова, Кабмин готов предоставить максимальную инвестиционную свободу тем, там, где планируется большая отдача и создаются новые рабочие места. Статистика от служб занятости свидетельствует об уменьшении количества безработных. По последним данным, количество нетрудоустроенных, которые состоят на учете, уменьшилось на 80 тысяч. Также Николай Азаров отметил, что впервые за 20 лет начало расти количество инновационной продукции собственного производства, и эту тенденцию следует поддерживать. Мы разработали пакет законопроектов, в частности, о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики и изменения в переходные положения налогового кодекса относительно особенностей налогообложения инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. Правительство готово пойти на достаточно радикальные меры – дать максимальной свободы инвестиционной активности там, где планируется большая отдача, где создаются наивейшие высокооплачиваемые рабочие места. Госслужба по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства обещает облегчить жизнь украинским бизнесменам. До конца июля на рассмотрение Кабмина поступит законопроект о дальнейшем сокращении числа разрешительных документов. Из 95 позиций предлагается оставить 37, которые требуют специального разрешения. Кроме того, при облгосадминистрациях планируется открытие разрешительных центров, которые будут работать по принципу единого окна. К тому же, говорит председатель ведомства Михаил Бродский, его службе уже удалось уменьшить количество проверок бизнесменов. Все, что проходит в налоговой службе сегодня, я поддерживаю. Полностью сокращены очереди. Работает принцип диалога. Инициированы новые законы, которые упрощают все налоговые процедуры. Госслужащие до сих пор не до конца разобрались в законе о доступе к публичной информации. Общественные эксперты пришли на помощь, презентовали книгу с ответами на самые распространенные вопросы. Экземпляры разошлют во все органы государственной власти и местного самоуправления. Как реализовывать закон о доступе к публичной информации на практике, госслужащие еще не разобрались, отмечают эксперты. В процессе работы органы государственной власти столкнулись с рядом проблем. Чтобы помочь чиновникам, общественные эксперты издали книгу «Доступ к публичной информации, часто задаваемые вопросы и ответы». По мнению специалиста, вопрос относительно закона возникает из-за непонимания государственными служащими всего комплекса законодательства, регулирующего вопросы доступа к публичной информации. Наша организация разослала больше органов более чем 60 органам письма с просьбой сообщить, с какими проблемами они сталкиваются в своей практике. Очень интересны были ответы, например, если запрашивающий просит представить большой объем информации в электронном виде, то должен возмещать работу работника и сканирования, Или что делать, если требует предоставить информацию шрифтом 6-7 кегля. Или может ли быть отказано в информации, которую можно получить на сайтах Верховной Рады Украины или Кабинета Министров. Органам государственной власти эксперты советуют создать электронную базу документов. Реестр поможет уменьшить количество запросов от граждан, поскольку таким образом они смогут найти необходимую информацию, обратившись к сайту того или иного учреждения. «Это издание носит рекомендательный характер и является реальным механизмом обеспечить средствами государственных служащих для выполнения требований закона о доступе к публичной информации». Издание, подготовленное общественными экспертами, направят в органы государственной власти и местного самоуправления. Таким образом, чиновники смогут предоставлять качественные ответы на запросы украинцев. Юлия Война, Мария Кирсанова, Евгений Степанов. Новости Утр. Цены на овощи будут стабильные до нового урожая, обещает премьер-министр. По его словам, аграрии рассчитывают собрать около 30 миллионов тонн овощей. Это втрое больше, чем в предыдущие годы. Продукция должна быть качественной и дешевой, что поможет не только заполнить украинский рынок, но и завоевать европейский, считает глава правительства. Тем временем на сегодняшний день собрано больше 18 миллионов тонн зерна. Об этом сообщил профильный министр Николай Присяжнюк. По его словам, сбор раннего урожая уже на завершающей стадии. Всего по Украине собрано больше 11 миллионов тонн продовольственной пшеницы. Правда, общее количество урожая составляет пока 77% от прогноза специалистов Аграрного министерства. В ряде областей сегодня урожайность на ревне рекордного... В ряде областей сегодня средняя урожайность примерно на уровне рекордного прошлого года. В Мельницкой области собираются в среднем по 40 и 70 центнеров с гектара, Киевская область – 40 центнеров с гектара, Ивано-Франковская – 37,8, Черкасская 37 – 37,3 и Тернопольская – 35,6. От погодных условий больше всего пострадали южные регионы, в частности Днепропетровская область, где урожайность только 12,9 центнеров с гектара, Херсонская – 15,3 и Николаевская область – 15,4. Украина уже готовится к отопительному сезону. Очень важно успеть отремонтировать теплосети до наступления холодов. В Киеве проложат 50 километров новых труб. Больше всего в ремонтах нуждаются больницы, школы, детсады и другие социальные учреждения, говорят специалисты. На это уйдет 24 миллиона евро. Подробнее наши журналисты. Одна из главных проблем – трубы с горячей водой. 60% теплосетей из столицы изношены. Киев энерго обещают заменить 50 километров. Это лишь два с половиной процента от потребности. Всего в Киеве тысячи километров теплосетей. Наиболее активно коммунальщики сейчас работают по Оболонском, Денькровском, Деснянском и Подольском районах столицы. Без горячей воды более двух тысяч домов. Выбирая участки для ремонта. коммунальщики учитывают определенные критерии. У нас критерии как бы одни, которые я всегда озвучивал. Это первое, это количество повреждений, которое возникает, это социально напряженность в связи с этим, то есть потребители. В первую очередь мы рассматриваем это жилые дома, больницы, детские садики, школы и количество именно потребителей, которые подключены к этой трассе. Перед началом Евро-2012 неподалеку от национального спорткомплекса «Олимпийский» прорвало трубу, которую не меняли 40 лет. Без воды остались три дома. Сегодня здесь проходят ремонтные работы. Дорогу частично перекрыли. На улице планируют проложить 320 метров новых труб. Их изготовили на датской фабрике на территории Польши. Гарантия 50 лет. За последние 10 лет эксплуатации произошло 33 повреждения. Значит, вот такое количество повреждений привело к тому, что этот участок в принципе в этом году включен как в аварийный капитальный ремонт. Все работы коммунальщики планируют закончить к началу отопительного сезона, а также обещают улучшить качество услуг. Юлия Война, Виталий Захарова, Алексей Кольный. Новости Утр. Каждый девятый абитуриент воспользовался системой электронного поступления, рассказали в профильном министерстве. В дальнейшем ведомство планирует полностью перенести вступительную кампанию в интернет. На данный момент к системе подключены более тысячи высших учебных заведений. На очереди и школы. Полностью перевести вступительную кампанию в электронный формат планирует в будущем Министерство образования и науки. Сейчас установлены контакты с 18 тысячами школ. Фактически кампания, это будет Уже скоро вступительная кампания будет лишь технологическим процессом. Приемная компания будет искать своих абитуриентов в сети, а потенциальный студент будет получать на электронную почту сообщение о том, что его приглашают на обучение. Мы к этому идем. Кроме того, ведущие высшие учебные заведения внедрили в этом году систему регистрации абитуриентов. Теперь каждый поступающий может увидеть свои экзаменационные оценки в реальном времени на сайте ВУЗа, а также оценить свои шансы на поступление. Кроме того, абитуриентам из других городов и сел будет проще подавать документы. Каждый абитуриент может зайти на сайт, увидеть себя, свои баллы, увидеть средние баллы сертификатов в целом, то есть увидеть реальный рейтинг. Самая популярная тройка технических вузов для абитуриентов в этом году – Киевский университет КПИ, Национальный авиационный и Львовская политехника. Анна Космина, Наталья Бабык, Новости УТР. В пятницу торжественно открывается 30-я юбилейная олимпиада в Лондоне. Украина с нетерпением ждет первых результатов. 245 спортсменов будут представлять нашу страну в соревнованиях по легкой атлетике, академической гребли, плавании, вольной борьбе и дзюдо. Украинским юношам и девушкам по плечу самые высокие достижения, считает премьер. В свою очередь правительство обещает поддерживать спортсменов и создавать все условия для подготовки сильной национальной сборной. Призерам Олимпиады обещают денежные премии. За золотую медаль спортсмен получит 100 тысяч долларов, серебряную 75, а за бронзовому призеру светит 50 тысяч. К слову, в столице уже начали строительство бассейна стоимостью 40 миллионов евро. Он станет тренировочной базой сборной по прыжкам в воду. Мы утвердили предпроект, и Николай Янович его поддержал на оргкомитете, стоимостью 410 миллионов гривен предварительно, реорганизации Олимпийской базы в конче Заспи. И премьер сказал, что к следующим Олимпийским играм, которые состоятся в Рио-Де-Жанейро, Олимпийская сборная Украины будет готовиться на полноценной мирового класса Олимпийской базе в конче Заспи. На этом у меня все. Хорошего вечера и до встречи на телеканале УТР.